Всем привет, с вами Макс Риск. Вы на канале Риск Старт Зуба Зуба. Привет, с вами Макс Риск. Тут такая акса стоит эм, 250. Не, нет, это слишком же дешево. Раньше было дороговато, а теперь как-то дешево. Так, давайте три часа. В общем, это канал Риск Старт хэштег, по-моему, Да, третья серия гонки. Да, гонки. Или четвертая, блин, я путаю. Так, давайте подумать. М -м да, по-моему, четвертая. Там четвертая серия гонки зуба, или зубогонки, да? Зуба новый режим гонки, вот так они называются. Так, давайте вместе с вами будем кататься на гонках в одиночные Если хотите парно, то пишите в чат, а то ну не замечаю, что вы пишете. Так что придется самому пока что. Ну я хотел бы с кем-то, но времени нет с ним. Я только на телефоне могу. На ПК тоже могу, но только тяжело. Он... В общем, я стрим на ПК, так что я могу позволить это вместе с кем-то. Так что ждите нового роликом. Так, что у нас лагает? Эй, прояснись, пожалуйста, не лагай. Зуба не лагай. Ну -мо! Ну пожалуйста, да блин, блин, пожалуйста, пожалуйста, Ежедневные, там же подарки дают каждый день. А, блин, блин. Так а вот почему не гривны, а? Почему всегда гривны? Да не понимаю. Это из-за того, что я изменил? С положением А что, почему бы не, не Украина? Может быть, Беларусь выберу, а? Почему так? Эй. Может быть, я из США? Нет, так, не интересно. Так, 1500 кубков, точнее, трофеев эти вот билеты. Так, они нам нужны, для, знаете, чего? для чего? того, что купить скин, 39 к Ага, значит, билеты меняются, да? Цветами, значит, понятненько. Ну что ж, давайте моли возьмем, потому что она пригончик или же фазе. То сначала моли или фазе. Не, фазе сначала. Моли уже все знают, все знают, как она играет. Так что фазе, потом уже моли. В одиночную битву, чтобы заработать кубки и увидим, как гонки играть. Если хотите со мной играть в гонки, ссылочка на дискорд в описании, в личное сообщение. Или же в игру в ВКонтакте. В общем, давайте круг делаем. Тогда бам-бам-бам делаем. Так подождите, хочу сюда вот идти. Пока, пока тебе. Ну что ж, пошлите, бам. Не поймаешь. Эй, что за, что за приколы? Что за приколы? Вау, что за него способность такая логучая Что за, что за приколы? Что за приколы? Напиши, пожалуйста, в чат. Что это такое было? Нет, не, пожа, уходи, пожа. Не, я хочу гонку. Отвали, чувак. Отвали, хп дай пже Блин, ну по отстань! Записываю. Ну блин а блин, ну что, нравится так? Блин, ну что делаешь? Блин, хейтер тут. Ты что, меня узнал, плееры? Сейчас будут хейтить в комментариях. Ой, Макс убил, риска. Мне нужно изменить никнейм, чтоб прям меня не убивали. Блин, ну подписчики, не убивайте, давайте Диму сделаем какую-то, ну круговорот. Почему вы убиваете меня в игре? Значит, хорошие люди меня смотрят, плохие люди играют и ищут меня, чтобы не убить. Понятненько, да? Блин, начинает уже это делать. Да, в Браво Старсе такого не было. Ну, ну, было немножко. Но это, наверное, разные люди. А, Зуба, сколько лисенок? 4, 5, вау, 6 там. <сёк> Лесенок очень много. Давайте убежим отсюда. Так, круговорот делаем. Кстати, вот из-за того, что я ошибаюсь. Из-за того, что я собираю это все, Но это в конце игры нужно собирать. Хорошие вещи, да. Именно хорошие нужно собирать. Давайте соберем лук там. Серебряный. Даже бомбочку заберу. Конечно, гонки должны да? А блин, я же говорил, что главное тут снимать съемки, чем эти собиралки. Точно, все. Я не буду собирать. Хорошо. Снимаем, в общем. Я в шоке, если честно. Блин, ну хейтеры, почему так? О-о-о, не-не, ну это ман. Это точно нужно взять. Золото <to> <chocolate>, берем. ХП тоже можно взять. Да, все, все, все. Я гонки хочу. Блин, сколько тут добра такого? хорошего. Заберу одну аптечку, даже вторую хочу забрать. ПЖД и вторую аптечку. Так, отстань. Так, пожалуйста, отстань. Все, я пошел к тебе, гости. У меня даже хп нет. Все, все, все. Очень нужно не играться, а гонки идти. Поиграть. Кстати, у нас есть Fortnite-иская штучка этого предмета. Это очень хорошо. Она может и мозг заделать, смотрите. Вот такой вот. Я так не буду делать пока что. Я думаю, нам понадобится когда-нибудь. Ну, ждем кого-то. Будем его пранковать. А почему бы нет? Конечно, гонки нужно. Ну и ладно. Ну, погоняли поканали... немножко. Думаю, зачитайте. Окей? Нет? Ладно, следующий ролик выйдет, наверное, завтра или сегодня. В общем, если вы набираете очень много лайков, то, возможно, я еще один ролик сегодня запишу. Да, такое бывает, даже три ролика могут записать. В том случае, если вы набираете очень много лайков. Достаточно лайки, так, стоп, стопэ. Хована, не ожидал. Потом с луком врубай, хована. Потом это всякое врубай. Блин, а ты, а ты умеешь играть, я понял. Вырубил, вырубил, первый мой кил. Вау. Давай соберем хп. Отлично. О, фортинанская штучка, отлично. Ну что, кто будет по мосту идти? Никто, что ли, а? Давай посмотрим. А, возможно, там никого нету. Блин, вы что, пранканули? Меня хуже такие хитрые. Ладно, у нас есть два фантастических штучек. Я могу тут раз сделать и два сделать. <свистит> раз и два сделать. Или пойти сюда построить. Я построил лучше, да? Попробуем. Раз, два. Да, и правда. Только там третий нужно. Как я понял, да? Тут нельзя. А то сколько можно? Тоже два. Раз, два. Да, тоже можно два. Пранкануть кого-то можно. Сколько персонажей? Четыре. Так, я не знаю, куда мне строить, так что буду здесь ходить и искать врагов, чтобы кидать их бомбочки. Закидывать бомбочки. Так, там никого. Две убийства. Или два охранника, по-моему. Справа с вас это охранники или что? Так, трое человек остаются. Битва, битва! А ну иди сюда, куда ушел? куда ушел? Бом -бом -бом -бом. Блин, я не знал, что лисица выиграет. Хотел пранк сделать, блин, лисица, почему так? Скид 5, 2, 4, блин, тоже хейтер. Почему одни хейтеры? Где хоть uh, вот эти подписчики, которые выходят, делают круговорот? Чтобы было понятно, что они наши подписчики. В общем, было прикольно, прикольно. Давай замолим. А то как-то фазе такой себе. Вообще, хотите фазе, чтобы я заиграл играл за него, то... В поисках на ютюбе или же в плейлисте или же видеороликах поищите вроде не так уж их много так что можно ищечно найти их где-то 50 это максимум ну скоро будет 50 до да, скоро будет 50 роликов по зубе конечно кого-то канала побольше есть по зубе но мы хотим их обогнать мы конечно по статистике обогнали их там э, больше роликов За месяц, но это маловато, как я так вижу. Все, гонки, гонки. Молик очень гонки, все. И там получили кубки отлично. Потом не сражаться. Ух ты, это отлично. Так, соберу бронзовую, потому что она тоже прикольная. А вот обычную не буду собирать. Блин, столько бронзовых. Не, ну, нам нужно хоть копье, потому что она ускоряет нас. Смотрите, вам Ускоряет, это очень хорошая для гонок. Это дополнительная штучка. Так что, если будете играть в гонки, то берите копьем Думаю, кто-то будет играть, но не так уж и много. Ну и ладно. Потом увидите, что... Вау, Макс Риск придумал новую игру. Нужно с ним сыграть. Че ты делаешь, чувак? А, блин, пошел вон. Не, подожди, чувак. Подожди. Блин, так нечестно. Дайте отдохнуть. Так, прятки играть, прятки играть, тихо-тихо. Я понял, что лучше мне обойти. Хитер какой-то. Что а бомга тебе закидать, а? Бомкой? Ох, ты какой, хитрый. Бам, ага, не ожидал. Давай, летающий мышц, Давай, тащи, тащи. А, блин, пошел вон. А, блин. Я не знаю, что ты и делал, но сам виноват. Зачем ты шел? Просто прямо. я же силен тебя был. Ух ты, я теперь стал еще сильнее? А, вот почему он шел. потому что у него есть... О, золотые штучки. Вау, это я заберу, конечно. Почему так? Потому что это очень хорошо. Все, вот копье нам еще не хватает. Так, давайте убьем одного, чтобы прям подзаработать. Кпшки. О, серебряное тоже получше. Там один снайпер, я вижу его. Да, пошли Гости! Ох ты какой хитрел! хитрее! Блин, даже КП не дает восстановить. Там есть кто-то в кустах. Никого, блин, а он опасный. Сейчас такой Ларри хоп он на невидимости и включит его. И выключит. Опасный лари. Так, ждем. Если лари сюда зайдет, то он нам капец как? Будет плохо. Так, плюс и не кубок это хорошо. Но это видеоролик, они непорядке, прятки. Точно. Все, пошлите играть. Просто видео ютубера, что он говорил Не прятайтесь, не прятаться мне нужно А снимать О, кстати, снеговик, блин, чё лагает Снеговик, снеговик Да, зуби была такая зима, снеговик Привижка скоро у нас будет, когда будет 2021 год Хоть мы там займем какое-то место Хоть топ-3, топ-10 Но мы займем это место, а топ-5 хоть место Будет круто Есть ютуберов из русских хотя бы Есть English Может English мне записать Вроде бы это не запрещено на ютубе да, запишу-ка я. Ой, блин. Извините. Скальзи телефончик. Да, запишу я Новый год на английском, так же на русском. 2020 год уже занятый был, да? Кто там записал ролик на Новый год? 2019 никто или кто там? Как по мне, они создали игру 2019 года и какое там число. Я не пойму, наверное, август или точно не декабрь, точно август Опа, она куда пошел? <смех> Блин, так нечестно Блин, мне обидно, вы что, темитесь? Да, вы... вы темитесь, так нечестно ох ох ох ох Ладненько, она там копит Ну, хай собирают, в общем, как вам видеоролик нравится? Хотите превьюшку на Новый год? 2021 год, это будет наш Новый год точнее мы хотим тоже занять какое-то место там на поисках и я сделал превьюшку ну такая вот есть скачанная, конечно и он уже украсить а что думали я делал превьюшки не ну бывают некоторые которые я делаю э, на канале Макс Риск там есть э, пиццерия просто пишите Макс Риск пиццер... хорошая пицца отличная пицца или же Макс Риск пицца или же там что еще по пицца и найдете превьюшки это мои превьюшки там одна есть превьюшка а там другие превьюшки не сделаны не сделаны. Но я потом сделаю, обещаю. Всем спасибо за просмотр, с вами был Макс Риск. Смотрите следующие ролики, слева от вас, справа вверху, слева внизу, справа внизу. Есть такие заставочки. Нажимаете и смотрите эти данные видеоролики. Справа от вас, справа внизу от вас, там есть плейлистик, заходите, там очень эффективно. И тоже, слева внизу тоже есть. Подписывайтесь на мой второй канал, потому что там очень мало подписок и просмотров. Пока. Прятки играть, прятки играть, тихо-тихо. Я понял, что хочешь мне обойти. Хитер какой-то. То бомбой тебя закидать, а? Бомкой. Ох ты какой, хитрый. Бам! Ага, не ожидал. Давай, летающий мышь. Давай, тащи, тащи. А, блин, пошел бомб. А, блин. Я не знаю, что ты делал, но сам виноват. Зачем ты шел? Просто прямо. Ну, силен тебя типа. Ух, ты стал еще сильнее. А, вот почему он и Потому что у меня есть.. О, золотые штучки. Вау, это я заберу, конечно. Почему так? Потому что это очень хорошо. Все, вот копье нам еще не хватает. Так, давайте убьем одного. чтобы прям подработать КПшки. О, серебряная тоже получше. Там один снайпер, я вижу его. А пошли Гости! Ох ты какой хитрее! Блин, даже КП не даю установить. Там и есть кто-то в кустах. Никого, блин, а он опасный. Что то такое Лари? Хоп, он включить его и выключить. Опасный Ларри. Так, ждем. Если Лар... Ларри сюда зайдет, то он нам капец, как будет плохо. Так, плюс они кубок, это хорошо. Ну, Но... это видеоролик, а не прятки, точно. Все, пошли играть. Просто видео ютубера, что он говорит Не прятайтесь, не прятаться не нужно, а снимать О, кстати, снеговик Блин, что лагает Снеговик, снеговик Да зубы была такая зима Снеговик По как скоро у нас будет Когда будет 2021 год хоть мы там займем какое то место Хоть топ-3 топ-10 но мы займем это место А топ 5 хоть место Будет круто Есть ютуберы из русских хотя бы есть English Можешь English мне записать Вроде бы это не запрещено на Ютубе да, запишу-ка я. Ой, извините. Как телефончик? Да, записываю